Гешка, куку, выходи. Джой, твой, твой. Это я. Руки грязные, руки, руки грязные. Подожди. Смотри, принесли тебе опять подарок. Это уже традиция. А ну-ка, в этот раз на самом видном месте найдешь? Кто сомневался? Давай. Так, попытка номер три. Тебе сам процесс нравится, да? Ну-ну-ну-ну-ну. И дёпой повернулся. Ты разделываешься, да? Ты принес в безопасное место и решил разделаться. Куся, кукунь, кукунь.